Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский акционный танк 9 уровня, Объект 777, вариант 2, карта Берлин, игрок Доктор 29 Рек Акционный танк, кстати, этот получить не так-то и сложно, да? По-моему, он стоит всего 9 вот этих жетонов, там, которые зарабатываются при прохождении боевого пропуска Я думаю, любой, даже самый ленивый игрок, просто достаточно, да, немного играть. И в течение года ты заработаешь эти жетоны, чтобы этот танк получить. Ну, там, кстати, да, не только этот танк, но вот этот весьма популярен. Часто он встречается в рандоме. Не знаю, я там жетоны не стал, все машины покупать. Да, вот. что неудобно в низком силуэте. Всегда удобно вот так вот, да, вот эти позиции. Да, вот чуть левее там, бордюр выше получается, и уже нет возможности пострелять. Из-за этого бывают некоторые позиции закрыты для таких машин. Ну так я и не договорил, на что эти жетоны потратил, да? Там можно боны получить, да, там по 100 бон, по-моему, за один жетон дается. И экономические резервы, да, вот на это все я и, в принципе, и слил. Счет уже 0-2. Союзники потихоньку сливаются, но пока что потихоньку. Кто там слился, у нас тайп 59, СУ-130ПМ. Кстати, ни одного светляка в этом бою нету. Не хватило легких танков. Плохая вот эта вот позиция, конечно, но тут тоже, да, многое зависит от противника. Надо, чтобы они лезли, подставлялись вот как бацкая в да, чё высунулся, куда смотрит, вообще непонятно. Получил и стоит дальше. Не знаю, может там гуслю получил в Я помню, настреливал отсюда там на Барсуке, к примеру, неплохо. Ну или в принципе, да. Здесь может постоять, пострелять, любая хорошо бронированная машина. Счет уже 1-5. Что-то прям безобразие какое-то происходит. Такая здесь такая. В городе идет такая вялая перестрелка. Там все основные события пока что, наверное, развиваются на левом фланге. Где союзники закончились. Ну, осталось там, ну, практически по центру ИСУ-152. Но какой от нее толк, да? Делает один выстрел, дальше перезарядка. Сколько там, не знаю, 20 с лишним секунд. И противники уже тебя не боятся, спокойно едут и уничтожают. 777 пошел вперед, да, говорит, что вы тут стоите, Си-семнете? Вот как надо. Потихоньку союзники потянулись. Ну вот, уже 3-6. Оп, 3-7. Только хотел сказать, что уже... вот, Тут вот так опасно, да. Вот вроде пытается Ромбиком здесь 7-й 777-й отыгрывать. Но там же надо союзнику пролезть вперед. Да, вот и вот так начинает выталкивать. В итоге подставляют тебя. Я не знаю, вот встречаются такие неприятные, конечно, невоспитанные игроки да, Которые тебя нигде не... Ладно, еще не пропустят, да, там, при раскатке или что-нибудь такое Это еще не так страшно А вот когда то в позиционной перестрелке вот так ромбом отыгрываешь, и тебя выпихивают Это, конечно, огромное свинство, я считаю Ну, так считает, наверное, любой, поэтому... Так делать не надо, не будьте свинями. Тем более, да, топовый танк в бою. Когда всего по 4. Да, по 4 девятки, да, и ты девят на седьмом уровне ты выпихиваешь, блин, девятку. Танк, который может зарешать. Это надо быть вообще, не знаю. То есть ты кому хуже делаешь, да? Ты себе тоже хуже делаешь. Ну, то есть всей команде, но и себе в первую очередь. Это а вот. Нет, мне надо стрельнуть. Некоторые, может, даже не смотрят, куда еду, да, там, в прицеле, залив. на да, неприятно здесь на 500 единиц получает от мышонка. Минус кпз вот сейчас здесь, конечно, пронесло мышонок. Сделал еще один выстрел в корму, но не пробил. Счет 10-12. 777 спешит на то, чтобы сбить захват. Есть захват сбит. Счет 10-13. Танкует 777. Чуть-чуть до конца не свелся, да, и снаряд там кто то в Гусли улетает. Он так, Ромбиком аккуратно, 103 не пробивает уже второй раз. И 777-й второй раз не пробивает. т 103 стреляет третий раз. Опять нет пробития. А вот так вот, да. Без сведения просто сходу. Ничего не выцеливая. Готов. Сейчас справа здесь три противника. Кого-то одного не хватает. Минус 122-й. Теперь всех хватает, да? Ну, Сзарю, как будто кто-то не светился. Думаю, может, афк ну... Нет, так нет. Как вот, да? Вот они по одному оказались. Где мышь? Еще минус один противник. Ну что ж, осталось двое. Что даже ни разу золотой снаряд не заряжал здесь у нас 777-й, да, вот как, по-моему, их было 12 штук в начале сорел, так и осталось. То есть весь бой отыграл на базовых. Ну, один хрен в минус такие бои играются, потому что здесь золотой огнетушитель, да, автоматический, который, не знаю, может, 777 часто горит. Ну, да, потому что статисты обычно предпочитают доп -пайок. Огнетушитель вешается столько на танки, которые очень часто горят. Обменялись тут выстрелами. Ну и в клинч, да? У кого в клинч шансов больше? Ну а все, 777 перешел на золото, и тут уже без проблем в щеки пробивается мышь. Мышь мышонок, да? мышь что у нас 10 уровень. Мышь готова. Ну и пантера уже так на закуску. Да, ну пантера на золоте. Без проблем тоже она пр пробивает его сразу в лоб. Ну там, конечно, калибра такой. Блин, как комар какой-то. Такой длинный у него хобот. Это...